Небольшая историческая справка. То, что сейчас произошло идеологически, о чего мы все давно отмахивались, как люди психически нормальные, это всякие конспирологические бредни, типа там патриот игру, страна крепость и все такое. Вот. Значит, я специально поднял все эти бумажки, все эти статьи вчера и посмотрел. Да, это, это просто вот этот план давно был создан. И Путин я не знаю, по чьим воздействием. Он человек странный, может быть, там что-то такое нерациональное, нерациональное суеверный, как, собственно, и Гитлер был и Сталин. Вот. Но существует какое-то вот это воздействие. И, и, и с пластиком это неудивительно. Не вот. Понимаете, он, он, он идеологически там, и плюс он психопат. Ему надо обязательно добиться своей цели. Поэтому в Кремле, ну, скажем так, в окружении... Все понимают прекрасно, что он ведет их к гибели, да, и в том числе страна в любом случае и осталось недолго жить нормально. Ну, как бы нормально уже не живут. Я, извините, сегодня весь день э, принимаю, устраиваю в разных странах э, людей, которые бегут из-под вызовов в этот в Следственный комитет и в уголовный розыск в, в, в Питере и в Москве. Что нормально? Там тоже беженцы, огромное количество беженцев, вот, близких, друзей, э, вот, поэтому... Там идет чистка, там идет та же самая война, да, как только такого сталинского типа. Под, под сурдинку этой войны зачищаем там. Вот. Поскольку, э, э, поскольку есть рациональные люди вокруг Путина и понимают, что происходит, то э, сейчас начинается уже воздействие на мозг, что он человек сумасшедший и приведет их непосредственно к гибели. Просто э, если бы у них было хоть какое-то средство его остановить, наверное, уже об этом бы была речь. Но он же все эти годы готовился так, чтобы к нему никто подойти не мог. И все рассказы э, Запада о том, что мы сейчас как ослабим олигархов, и они там все сделают, это говорит о понимании, что они не понимают, что олигархи – это один из э, таких, одна из колонн э, построенных солдат только с кошельками. Что и продемонстрировал встреча Путина с РСПП, Российским союзом промышленников и предпринимателей, уже во время войны. Все построились, ну практически все, и прибыли туда, куда им сказали. Вот. Но э, я оптимистичен. Э, я, считаю, что, я считаю, что есть люди, которые будут, э, ну, как бы сказать, э, давить в сторону легитимного преемника, чтобы эта смена власти произошла. Легитимного с точки зрения Конституции. Вот. Второе, я не думаю, что Герасимов способен нажать ядерную кнопку. Я не думаю, что эту кнопку способен нажать Шойгу. Я думаю, что Путин, даже если это сделает, это его конец, а не выпущенная тактическая или, не дай бог, Меж, это, баллистическое или, дай бог, другое а атомное оружие. Поэтому это тоже все не так просто. А, вот с точки зрения секты, о которой я сказал, к сожалению, в верхушке армии еще остались люди из этой секты а, на уровне главкомов. Я не буду их сейчас называть, которые влияют на Путина. И если мы увидим смены в Министерстве обороны, то есть министра или э, начальника генштаба, или обоих на других людей – тогда я сразу как бы громко заявлю о том, что Путин готовится к ядерной войне немедленно, непрерывно, что он готов. Вот. Сейчас, я думаю, надо делать то, что говорит Гарри, закрывать небо и давить дальше, и помогать Украине, и он не решится. Вот. Естественно, он хочет получить хоть что-то. Наверное, он бы сейчас доволен, был бы уже минскими соглашениями и, так сказать, отделенными и признанными Донец Донбассом и Луганском. Да? Ну, сейчас ему никто не даст ничего, вот в чем проблема. Из-за украинцев никто не даст, из-за всех нас, кто там страдали с 2000, -2000 года и, и ждали его конца. А конец его неизбежен, я хочу сказать, что сегодня 5 по-моему, марта, сегодня годовщина смерти его предшественника Иосифа Виссарионовича Сталина. И я молюсь за то, чтобы и следующий пошел туда, и молитва моя заканчивается словом «Аминь». Ну, или как говорим мы, евреи. Вот И еще хочу сказать детали. Израиль начал присоединяться к санкциям против олигархов-евреев. Это впервые. вот Это впервые, что я вижу, что по отношению к евреям, которым применены санкции к олигархам, да, Израиль начинает разворачивать свои санкции. Не будет здесь никаких яхт никаких дворцов да никаких новых денег не переведут сюда израиль им не убежишь спасибо